У нас вот фабрика есть одна в Ульяновске, которая занимается водой, известная на весь мир. И в итоге, что получилось, на этой неделе они подняли цены в два раза. Вот они подняли цены в два раза для людей. Я не знаю, они откуда воду берут. Из-за границы им привозят или из нашей, из Ульяновской земли они это берут. Может быть, бутылки у них какие-то драгоценные. Я не знаю. Ребят, вот из-за того, что они повысили в два раза, мы отдаем бесплатно. Пользуйтесь. У нас дешевле, чем у них бесплатно. Друзья, смотрите, вот сейчас только приехал из Беларуси, и в Беларуси, например, целые медицинские центры, санатории строят на базе водородной воды, ионизированной воды с отрицательным ОВП, очислительным восстановительным потенциалом. И вот у нас в центре, как раз в моем оздоровительном центре в Ульяновске, у нас стоит такой прибор. Сейчас покажу, как он функционирует. Ну вот, я сам себе домой набираю. Да, то есть вот я его включаю, просто я вам сразу показываю инструкцию, как вам пользоваться, если вы к нам пришли. Вот, здесь закорелись данные. Смотрите, pH минус 10,2, окислительно-восстановительный потенциал минус 540. Но в реальности pH где-то 9,6, но это очень крутая вода такая, да, получается. То есть очень полезная для здоровья. И окислительно-восстановительный потенциал, конечно, не 500, минус 540, а реально минус 220. Минус 180, минус 220. А... Как эту воду применять? Применять ее очень просто. Вот, например, в Беларуси как это делают? Первое, ну, во-первых, пьют, все готовят на ней. Второе, делают системы, системы внутривенные делают этой водой. Третье, купаются как в бассейне. Четвертое, делают клизмы. Окислительный восстановительный потенциал вот такой, он должен быть, потому что кровь у человека отрица... имеет отрицательный заряд. И когда вы пьете обычную воду, холодную, да, например, это ничего хорошего нет, это нагрузка дополнительная на почки. Почему, вот, например, я говорил в своих видео, что нужно пить горячую воду. Вот холодная вода, она ничего хорошего не дает. А вот теплая вода, если вот с таким вот окислительным восстановительным потенциалом, да, то сейчас вот масса продается различных водородизаторов вот этих, вот их надо применять. Ребята, пейте активно такую воду. И нужно восстанавливать свой организм. То есть организм имеет огромный потенциал к самовосстановлению. Просто ему дать надо возможность. Давайте сейчас вернемся. Вот у нас в центре здесь... Сейчас, да, сейчас вам покажу прямо у нас. Вот у нас стоит очень мощная водоподготовка. То есть это грубые очистки угольной, тонкой очистки. И стоит еще вот такой прибор, это ультрафиолетом э, убивает бактерии. Сейчас покажу, как он светится в, в темноте. Не покажу. Свет выключился, сейчас день. Не покажу. Но э, суть такая, что там стоит ультрафиолетовая лампа, и она светит. Возьмем pH-метр. Поставим в калибровочную жидкость. Видно, калибровочная жидкость показывает... Водородный показатель 7,02 при температуре 25 градусов. То есть, всего на 200 у нас отклонение от э, калибровочной жидкости. Хотя вот уже 7,01. Достаем, ставим в обычную водопроводную воду. Вот так вот. Водопроводная вода 7,27, но ну, может до 7,3 дойдет. Теперь ставим военизованную воду только что из-под ионизатора. Надо какое-то время определенное, чтобы застабилизировались параметры. Измерение проводил неоднократно, то есть где-то до 9,5 бывает 9,7 доходит водородный показатель. Но его за глаза, то есть это щелочность около как, как мыло то есть очень хороший такой растворитель получается то есть для организма он даже излишен сейчас померим окислительно-восстановительный потенциал жидкости это ОВП метр ставим в обычную водопроводную воду заряд видно воды положительный и растет то есть здесь Достаточно сейчас долго придется ждать, чтобы вышло на стационарный режим. Ну, где-то примерно должно подняться заряд до 220-240. Но видно, что он растет. Теперь давайте переставим ОВП-метр в ионизованную воду. Так, нам тут мешает ph метр Давайте сейчас его... Покажем вам, что вот водородный показатель составляет уже 9,64. 9,65 еще немного растет, но в принципе это уже просто за глаза. То есть даже может быть до 9,8 дойдет. Давайте его уберем. Теперь ОВП. То есть если в водопроводной воде мы видели, что заряд был положительный и только рос в сторону увеличения, то есть, там уже к 200 приближался. Здесь мы видим, что заряд, наоборот, уменьшается. То есть, на самом деле, правильное измерение было бы сначала поставить ОВП-метр, сначала в воду, а идти от минимума к максимуму, так же, как мы проводили измерения с водородным показателем pH. То есть, шли от 7 и выше. Потому что в меньшую сторону ему значительно сложнее измерять, чем в положительную. Но видно, что он уменьшается, то есть э, должен перейти в, в отрицательную зону. То есть вода становится отрицательно заряженной. Но измерение я проводил ранее. То есть э, заряд воды на четвертом уровне где-то доходит до минус 150. Бывает даже минус 200. Но это просто нужно долго ждать. Давайте просто, видно, что заряд только уменьшается, он так и дальше будет уменьшаться, еще достаточно продолжительное время, чтобы выйти на стационарный уровень, застабилизировать. Давайте просто сравним и переместим обратно в водопроводную воду. Сам выключается, через какое-то время давайте вот так включим. Видно, что заряд стал сразу положительным, воды и начал расти. Ну, вот также есть и кислая тут вода. Можно тоже попробовать. Давайте включим. Поставим кислую воду. Эту воду выльем. Вот наш обакойметр растет. Сейчас заряд воды кислой должен увеличиться. что мы и наблюдаем резкое увеличение заряда кислой воды. То есть по измерениям я раньше проводил, где-то до 450 дорастает заряд воды. То есть вода этой водой хорошо умываться, для кожи полезно обеззараживают, но не для питья. Пить ее нельзя. Вот. Можно также еще замерить pH. Так, ну здесь видим, что у нас окислительный восстановительный потенциал уже свыше 500 в плюс. В отличие от водопроводной, когда мы там видели где-то 100, 150-200. Сейчас его уберем. То есть видно, что растет. Теперь поставим сюда наш pH-метр. там начал уменьшаться, то есть 7 это нейтральный показатель воды. Поскольку мы включили режим кислой воды, то есть кисленный, то pH должен быть меньше семерки. Тоже измерение проводил раньше, то есть доводил его где-то до 5, ну 5,2 водородный показатель. То есть как раз самое то, чтобы вымываться. Ну, также постепенно, как и ОВП, будет падать, пока не стабилизируется. Но это достаточно долго ждать. То есть для этого нужно сначала переводить калибровочной жидкостью pH-метр в кислую среду, то есть около четверки, а потом в сторону увеличения нужно мерить. Но если один остался один пакетик, четверка, вы можете сами это проделать, если будет интересно. Единственная просьба, когда пользуетесь аппаратом, вот он, смотрите, вот он работает. Выключаете, сразу бутылку не убирайте, не наполняйте до конца. Нужно, вот я выключил, и подождать еще секунд 40. Вот секунд 40 он еще будет воду сливать. Почему? Вот, вот здесь вот надпись, да, клининг. То есть он еще прочищает сам себя аппарат. Вот, поэтому пользуйтесь. У кого, у кого сколько канистр есть... Перевозите, пользуйтесь, пожалуйста, вот набирайте. Вопрос другой: что больше 12-13 часов вода не имеет такую сильную актуальность. Она, конечно, суперфильтрованная, супер фильтрованная, супер обработанная, антибактериальная. Но вот такого ОВП отрицательного она, конечно, иметь уже не будет. Но ну ПАЖ будет иметь. В принципе, пользу есть. Поэтому набирайте. Для всех пациентов, пожалуйста, мы в открытом доступе. А, я из-за чего это все начал-то? Из-за того, что.